Город Нижнекам с командой «Экспериментальный кружок» поприветствуем гостей! Все их язык тут трогий, в армию берут мужиков, Забирают туда сильных и мощных, а в итоге забрали его чужих. чужие. чужих. тебя раскают, чужие губы сечут тебе. Эй ты, душара, носки мне постирай, едва нарядка в очереди. Атрамос! Ты вообще сам служил? Конечно, я служил в Азербайджане. В сухофрупных войсках. Смотри, сколько у меня медалей! Это медаль за честь, это медаль за доблесть, это медаль за отвагу, а это миндаль. Это медаль за то, что слился с толпой фанатов Гузель Уразовой. Ты что еще не съешь, Ты как со мной разговариваешь? «Знаешь, что делал в армии с такими шмошниками, как ты?» «Что?» «Картошку чистил!» <плодиспроф> «Ладно, все. Нет у меня времени с вами здесь стоять. Но запомните одну фразу. «Хорошо смеется то, чем журавль в небе». «Ребят...» извините, «Ангелин...» Мне кажется, я автошуток сериала «Воронины». Антон, а с чего ты это взял? Со стола. <связывая> Антон, с такими шутками ты далеко не уедешь. Это и Сидорька ночью на такси далеко не уедешь. <связывая> Антон, ты дурак? Случилось? Да, понимаешь, просто перед отъездом пришлось со своей девушкой расстаться. Говорит, я ее совсем не замечаю. Антон, ты меня не я ради тебя приехала! Все, <связывая> Антон, а это кто? Где? Просто вы не замечаете, что в вашей команде играет самый крутой человек в мире. Вот ты, с кем живешь? С мамой, с папой. Шмошней. Вот я с пацаном. Что вы Просто у меня район маленький. Октанышки. Трубку вас не придумали. ты что на него кричишь? Вообще-то у него проблемы с девушкой. Ладно, сейчас я им помогу. Антон, не расстраивайся, я тебе сейчас покажу, как нужно обращаться с девушками. Итак, внимание на экран. Видишь, что там написано? Хочешь большего? Приходи 14 ноября. Мы пришли, мы хотим, раздевайся. Ранус, прекрати! Ты что говоришь, не я прошу, силы, просят? Ранус, хватит! Хорош, а? Ты что несешь плеси? Что ты молчишь? «Ну, я просто привык, свои, вот там с краю стоять, молчать и не, не смешным быть. Что теперь я тоже не смешной опять, да? Да ладно, у тебя всегда есть выбор, ты можешь пойти в Челнинский стендап, например, э, или за заочников поиграть, ну или нахрень пойти. «Так, ты что для выхода из этой команды, а? Я пять лет своих играл, молчал, в этой команде молчать не собираюсь, понятно? «Так, Молчи, дрыж! У тебя даже ребра торчат, смотри. -ш -ш. зале знает ты, что ты девственник, а? У тебя же телочки никогда не было. Ты же грудь только мою на сборах трогала. Мой сладкий пупсик, я буду ждать тебя в гримерке. Не обращай внимание, ты самый лучший квенчик. Ты чё залив, Эй? Еще меня трогаешь, а! Молчи, все успокоились, ребят, вы что делаете, а? Вы же с Нижнеганска, вот приехали, пацаны посмотреть, в зале сидят, переживают. Они не в зале сидят, переживают. Но переживают же, а? Какая разница? Понимаешь, мы же одна семья. Я вам отношусь как к детям. Ангелина, ты покушала? Да. Антон, надень шапку, здесь холодно. Рамис. Документы на твое восстановление еще не пришли, поэтому иди на хрена Хватит, а! — Шучу, шучу, шучу. Лика Челны — она же как любимая женщина. Каждый день нужно ее удивлять и покорять. Рам, стала Лика Челны... — Пупсик. — Поехали сегодня ко мне. — Хотя давай ночью у тебя останемся. А что ты ее к себе-то не позвал? Ну Серег, ты забыл, у нас там чем-то вареет. <смех> Друзья, недавно в оборот вышли купюры номинала 2000 рублей, на которых изображен Владивосток. Мы считаем то, что Нижнекамс тоже удостоят этой чести. А как Нижнекамсы на 350 по месяце? Команда Гвен экспериментальный кружок. Спасибо. Первая танцевальная радиостанция страна.